Come on, come on, come on, come on.

А вы значить больше? Ну!

Смотри, ты не можешь приблизиться! Ты не можешь расти! Покинь на к воротам, не можешь! Помогай, куда, надо! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да!

Да, да, да, да,

Давай, давай, давай! Ну,

Давай! Давай! Давай! Давай! давай!

Уху! Уху! Уху! Уху! Уху! Ну, добей! Ну, добей! Держи! Давай! Уху! Уху! Уху! Уху! Ну! Ну!

С плечом а они рядом. С